Тирик к что-нибудь Ну вот наш, наша Даша принесла птичку Воробушка Мы думали, все, умер Посидела Водички или попила посидел. Или посидел, да Теперь вроде чирикает Ну, чирикаешь Ну, почирикай, еще посиди ну, давай еще посадим назад Ну, посади назад Водички дальше. еще Ой, сопротивляется да. Сопротивляется и лапкой умеешь все Ничего, делать. выживешь так Выживешь. Ну, хорошо. Ну, смотри, на стенку забрался. Чирикает. И вот как ты пойдешь сейчас? Опять кошки тебя схватят? М? Свалишься сейчас. Тебя ловить надо. Ну, ты еще летать не умеешь? Может, ты маленький еще? Маленький еще. Надо ловить его. У нас знаменитый червяка. Ну, на убежал, камеру. убежал. Ну что ты хочешь? Вон даже у тебя тут перышки почистить. Это точно воробей? Ну, я думаю, что да. Слетыш. Еще не Слеток, да, не умеет еще летать. Не знаю, на ветку сажать будет. Ну, да. вечером, вечером, когда будет. Ну, тут опарыши принесли, он не ест. Желток яичный не ест. Червяка красного достал маленького не ест. Она разговаривает, зовет да. на помощь, наверное. Да, и птицы тут с прилетели. А ты вообще вы хорошо, молодцы, ребята. Сейчас будут птицы кружиться, ты кричишь. Угу. Есть хочу. Ну ладно, посмотрим. Ну, ладненько,